Благодаря Аллаху при любых обстоятельствах. Знаешь ли ты, судный день, объявляющий вас зовет, где те, кто восхвалял Аллаха во времена легкости и во времена трудностей, случилось что-то тяжелое, благодаря Аллаха могло быть и хуже, случилось что-то хорошее, слава Аллаху, это только от Него. Ты верующий, ты отличаешься от других, ты веришь в Аллаха. «Ничего плохого из того, что случилось с тобой, не могло быть, от кого-либо, кроме Аллаха. И если с тобой случилось что-то плохое, это было по воле Аллаха. Он позволил этому случиться. Возможно, что-то, то, что ты сделал, стало причиной того, что случилось. В том смысле, что Аллах мог отправить тебе испытания в результате того, что ты сделал. Возможно, мы знаем о наказании». Наказание – это правда. Это приходит и в этом мире, и также будет в мире ином. Но мы также знаем, что Аллах, Свят Он и Велик, научил нас в Своем Священном Коране. «Аллах не станет подвергать их мучениям, пока они молят Аллаха о прощении. Если с вами случится что-то плохое, просите прощения у Аллаха, и состояние вашего сердца определит, было ли это наказанием или нет. Если твое сердце отдалилось от Аллаха из-за того, что с тобой случилось, то это наказание». А если твое сердце стало ближе к Аллаху в результате того, что с тобой случилось, это было самое большое благословение. Независимо от того, положительное оно или негативное. Знаешь ли ты, что это значит? Некоторые люди зарабатывают много денег, у них хорошая работа, у них прекрасная семья, но они забывают Аллаха. Это наказание. Почему? Это было что-то, что выглядело приятным, но это отдалило тебя от Аллаха. это Водила тебя по клубам, и у тебя появились дурные привычки, если это так, то это было наказанием, это не благо. То, что выглядело хорошо, не было благословением для тебя, потому что оно оттолкнуло тебя от Аллаха. С другой стороны, что-то, что выглядело так плохо, ты потерял работу, ты потерял конечности, попал в аварию, кто-то умер и так далее. Если это заставило тебя прийти на намаз и изменить свою жизнь, у Аллахе, это было благословением от Аллаха. Все, что приближает тебя к Аллаху, это благо».